В самой страшной главе немецкой истории, во времена, когда разъяренные банды бросали камни в окна магазинов, а женщины и дети открыто подвергались жестоким оскорблениям, молодой пастор Дитрих Бонхефер начал публично выступать против зверства режима. Несколько лет Дитрих Бонхефер пытался призвать людей к разуму, но однажды вечером, когда тот вернулся домой, его отец сообщил ему, что двое мужчин пришли забрать его. Уже в тюрьме Бонхефер стал размышлять, как его страна, богатая поэтами и философами, превратилась в страну трусов, воров и преступников. Он пришел к выводу, что причина кроется не в злости, а в глупости. В его известных тюремных письмах говорится о том, что большим врагом добра является глупость, нежели злость. Поскольку против зла можно протестовать, против него можно использовать силу, а перед глупостью мы беззащитны. Ни протесты, ни применение силы не принесут результата, любые доводы будут не услышаны. Глупые люди попросту не верят фактам, которые расходятся с их мнением. И даже если эти факты неопровержимы, они расцениваются как незначительные или случайные. Глупый человек самодовольный, его легко вывести из себя, и он может представлять опасность и даже напасть. По этой причине именно с глупым человеком нужно проявлять высокую осторожность, а не со злым. Чтобы извлечь пользу из глупости, мы должны понять, что она из себя представляет мы можем сказать наверняка, что глупость – это дефект нравственных ценностей человека, а не его интеллекта. Ведь есть люди с выдающимися умственными способностями, которые на самом деле глупы, и наоборот – не глупые люди со слабыми знаниями. Кто-то может подумать, что глупость – это врожденный дефект, но на самом деле людей делают глупыми, и зачастую они сами позволяют такому произойти. Люди, предпочитающие проводить время наедине с собой, реже сталкиваются с этим дефектом, чем люди в компаниях. Можно предположить, что глупость – это не психологическая проблема, а социологическая. Становится очевидным, что любое проявление силы в религии или политике оказывает влияние на большую часть глупых людей, будто это социально-психологический закон, власть одного не может существовать без глупости другого. То, что происходит с человеком в этот момент, не означает, что его интеллект неожиданно дает сбой. Оказывается, под воздействием нарастающей силы человек теряет внутреннюю независимость и впадает в состояние, когда больше не в силах давать отчет своим действиям. Факт того, что глупый человек зачастую является упрямым, не отрицает того, что он зависим. Во время разговора такой человек часто использует слоганы и заученные фразы, которые словно овладели им. И складывается впечатление, что перед тобой стоит вовсе не человек. Он будто под воздействием заклинания, ослепленный, обманутый и без чувства собственного достоинства. Все это ведет к потере рассудка. И теперь, не понимая того, глупый человек способен совершить злодеяние. Глупость можно победить постоянной борьбой за свободу. Команды и указания здесь бессильны. Мы должны понять, что внутренняя свобода наступит только тогда, когда человек освободится от внешних оков. И пока это не произойдет, мы должны отказаться от попыток переубедить глупого человека. Бонхефер был убит за участие в заговоре против Адольфа Гитлера в ночь на 9 апреля 1945 года в концентрационном лагере Флосенбург всего за две недели до того, как лагерь освободили американские солдаты. «Действие возникает не из мысли, а из готовности к ответственности. Окончательное испытание морального общества – это мир, который оно оставляет своим детям», говорил Дитрих Бонхёфер. В описании ты сможешь найти оригинал текста из книги бонхефера спустя 10 лет. Если хочешь узнать больше информации о Бонхефере или скачать это видео без музыки, заходи на sproutschools.com.